Три педаки, пти Русия, дом а на ней, омус, сутиканье, фиганей. Их тесту и ве, кей ангельский генекай не кала, кей тапедями охраняй. Три педяй, и на пти Русия, не? Это с Россией, говорит, здесь семья жила, которая было трое детей. Они вчера уехали отсюда. А, в смысле, то есть они живые все? Они живые. Живые. Одна девчонка угадала с горящей девочкой, которая 4 годика. Она уже с центрального хода не могла выйти. И перепрыгивала с передним ребенком через двухметровую бетонную стену. Перепрыгнула? Сзади нее не был огонь. Она вошла в какой-то переулочек маленький, до моря дошла. И была в море до да, 11 лет. И вторая вот Маша, еще одна знакомая. То же самое в море было до 11 ночи. Никто не приезжал забирать. Угу. Вообще никто. Просто как будто они звонили, у них, слушала их, они звонили, говорили, мы здесь, спасите нас, они говорят, мы через час за вами приедем. В итоге они там 5 часов Это, Конечно, ужас. А, куда? а, а, а микрофон ты где? А, я пока а я слышал по радио, по телеканалам и так далее озвучивали звонки, люди звонят, говорят, мы горим, спасите нас, или мы в воде там, ну, в воде да, стоят. Да, никто да. не приходил. Вот, вот в море они были, вот, я и говорю, они звонили. И, и самое интересное, это мой сын. А. Самое интересное, что людей не послали через марафона, вот где еще не горело. да, да. А послали всех вот в этот словам, как сказать, где они сгорели? Именно туда к морю. А всех кто послал послали. Милиция, они Полиция? закрыли пожарники, перекрыли дорогу полностью. То есть практически вина, можно сказать, и на пожарных. Они, они их посылали просто в огонь гореть, как, вот, как мышей. А, как жертв, жертвенных овец, да, наверное, да. Именно туда они их посылали. Мы не знаем, как мы успели спастись. Еще а вы как выскочили? Куда? Через какую дорогу? Наверх выскочили? Да. Вы же там недалеко? Мы на марафонус выскочили. Да, вы там рядышком да. с выходом. Выскочили, да. Мы... Нет, мы не сверху выскочили. Мы посередине были. Мы угу. спустились вниз, угу. и, и была поворот пай, пай, пай, пай, пай. или в Рафину ехать, или на марафонус и я хотела поехать в Рафину, а если но... честно. Как, как, как... Но потом решила поехать пай, на марафонус и вот так мы и спаслись. Нет, только что было. Я тебе говорю, здесь не будет работать. Пойдемте, пойдем пока. Да. Сигнал слабый, да? Ну, Ты друзья, лайв не пускай, наверное, записывай после. И сосед, вот я сегодня слушала, она крещанка, я вот сегодня ее слушала, она говорит, нас всех посылали туда, в огонь. снег А там, там куча дороги, которые еле, -еле проезжает одна машина. И вы представляете, где вот 500, 600, не знаю, тысячи, сколько машин, они бы вот там как бы проехали. Ну там а около 300 машин было, да. Пожарные, мол, милиция. Они точно знали, что машины туда. Ну никак они не проедут. Сюда. Как они туда послали? Они, надо было послать из Курлямака, чтобы они уехали оттуда, там, где не горело. Не знаю, как это получилось. А до сих пор никто не может понять, как это случилось. Все просто. Сегодня этот вопрос задавали пану Сукамену, шефу министра обороны. Так как его там не прибили? Ну вот я не знаю, говорят. Ему люди говорят, вот я сегодня слышала ему да. люди говорят, говорят, мы были в море 5 часов. Он говорит, нет, через час там были лодки. Он говорит, не было лодок, я там был. Ты врешь ему, говорит, этот каменус. Люди все говорят, что никто не приехал, он говорит, нет, были там все. Как может так? Я не знаю. Ну, вот забрались эти ребята, по-моему, не знают, что им делать. Очень, очень. Я не знаю, как это. Они просто, вот те люди, их просто огонь вот так вот обнял. И они были в кольце вот этого огня. И главное, что всех посылали именно вот в это кольцо. Как это вообще могло произойти, я не знаю. Это страшно, очень страшно. Очень страшно. Так, где, где у вас в вот итоге домик? В домик вот туда. Вот давайте, давайте. А, а, да, Помогим, пока да. пойдем, мой дочкой. Дальше давайте. Дальше О, люди, греки, вот, молодцы, они объединились. Вот и домик дали, и помогают, и машины с помощью не останавливаются, едут. Люди молодцы. А вот все остальные. Сам, сами по себе люди нормально друг с другом. А вот да, Мы соединились, объединились. Не оставили нас, как говорится. И все говорят, вот сюда А здесь не страшно жить, здесь же тоже лес. Вот ну, сюда так просто не убежишь на такой Да, точно. сюда не убежишь. Будем надеяться на лучшее, что сказать. Нам некуда идти, в другое место некуда идти. У нас нет выбора. Поэтому мы все здесь. Не знаю, что будет дальше. Как мы будем дальше. Ну, потом известно. У нет. вас дом был ваш? Мы снимали, мы снимали. Снимали, да. Ну там была вся наша жизнь. Да много, много лет там живете. 7 лет, уже почти 8 лет. Да. лет. Мы детям кровать, только машинку купили. Были у нас животные, собаки. Кошек а с в России что с, привезли. Что с ними? Подарили. Два котенка спаслись и все. Вы с тобой забрали котят? Нет, да, они спаслись, а там, не знаю, мудром лечит до пол 7 утра. Не хожу хлебких, но они спаскуются. Не не а собаки? Нет, собаки. нет. нет Один нет. убежал куда-то, не знаю, что-то не найти. Я видел, и там люди бегали, есть, ходили по, по, и по, по, и по, по и побережью, искали животных. Да, ну да. не знаю, может его там нашли. Ну я сейчас взяла телефон этих, которые сыграют животных. А, а пока что я как живете сейчас? Вы ну, там у нас там пакеты а? все. Да ну, ничего страшного, надо же. Это же жизнь. Здесь здесь маленькая здесь. Котя, вы маленькая заб... девочка А, так вы забрали котят, да? Да, здесь два котенка здесь. здесь проходить не ну, здесь нету, что, здесь, здесь, это... что здесь так, ну, тогда... Тогда, давайте, давайте так да. ну, что? Вы здесь получается всей семьей, да? Вы детей да, муж, и Да, здесь, здесь мы спим <плодавец> я, малышка, муж. Там дети спят, не как бы отдельная комната. И котята прям вместе с вами, да? Котята, да. Ну отчувствуем Как его зовут котенка? Мы ему не давали еще, не давали. совсем еще маленький. Бандит, бандит да. Ой, какой хороший. Это породистый, по-моему, да? Это британский. Мы их привезли с Санкт-Петербурга. Мы привезли пару, и они нам сделали котят, и вот такой вот говорю. А сами кошки с, с котом неизвестны? Ну, у вас я, здесь вещи везде, вы, это, это вещи вам Это добавили? все с помощью дали, все с помощью. Мы убежали из дома, не взявши с собой ни вещей, ничего. А что, а что вам в итоге дали? Что это? Нам вы дали вещи, да? нам дали шампунь, нам дали, нам дали продукты. И все время говорят, все, что вам нужно, приходите, берите. Помогают молодцы, в этом плане у меня нет претензий, помогают. Люди объединились, а все... Если вы не против, мы дадим вас телефон. Здесь многие меня спрашивают, могу ли, кому могу помочь и так далее. Да, конечно, ну, конечно. Вы конечно. говорите, три семьи, да, получается, в мотиве русских? Русских, которых я знала. Там, на самом деле, много больше, которых я знала. Вот. Да, вот, которые именно были в этом центре, которые вот в море были. А по которые крайней... там пять часов было. когда вот ужасно. Да, ты сидишь, мол, ну, как тебя все... Горит темнота не света, это было. Я когда слушала, у меня волосы были просто снова. Да. Это было ужасно. Там были больше 500 человек, и мать была даже с месячным ребенком. там, Многие отдыхались, и тонули, Это страсть, это просто как какой-то сериал, фильм. Не знаю, мне казалось, может быть, в 21 веке, я не думала, что до такого может вообще когда-то произойти вообще. Mm -hmm. Так далеко огонь начался и так быстро спустился, буквально за полтора часа. Кто-то говорит полтора часа, кто-то говорил полчаса. Вообще, как на самом деле медленно или быстро он шел? Он очень быстро шел. Мы... Я просто поехала смотреть его, когда было самое начало, самое начало. И, и, пожарных, и пожарных не было. -то. Когда я пошла, когда начался огонь, Пожарных не было. Такое впечатление, куда бы они приехали сами снимать на телефон. все. Стояла одна машина пожарная, не знаю, что он там там говорил, там горело, а я не знаю, что там. И потом мы спустились вниз и буквально через 15 минут уже мы убежали. Вам получается еще очень повезло, что вы рядом с дорогой да, жили, ну, с большой дорогой, да, Здесь вы не да. попали в пробку. Да, Вы, на это попали попали, наверное, не просто, послушали ну, Вы, наверное, просто не послушались тех, которые вам говорили ехать. Еще не перекрыли дорогу, но самое интересное, что никто никому не сказал уходите. Никто. Я ждала, что какой-то полицейский с микрофоном проедет и сказал, что оставляйте дома, убегайте, это... что-то. Вообще ничего, ни единого слова. Я когда ехала на квадроцикле с огня, меня каждый человек останавливал, спрашивал, что нам делать. Я говорю, я не знаю, ждите, нам должны что-то сказать. Никто ничего не говорил. Никто ничего. Просто оставили людей, самих на себя, как сказать. Да. Не знаю. Дети как все это перенесли ваши? Дети не увидели этого ужаса, когда был сильный огонь, когда были люди, они это не видели. Мы убежали вовремя. Мы вчера, конечно, показали, как загорел наш дом, чтобы они понимали немножко реальность. А они, конечно, испуганы. Ну это дети, как сказать, они не поймут, как так как понимают это. Хорошо, дальше смотрите, чуть картинку посмотрите, немножко вещи. Хорошо. Я сейчас подойду через пять минут, у нас просто эфир через 15 минут, это уже все будет. Да, попробуйте вот вещи поразбирать. Ну по перекладу. Если хотите, можете на птие это. Сейчас мы все сделаем, сейчас тут. Где вещи раздают вот эти, можете туда тоже съездить. Мы там уже были. А были, да? Лена, а вот ваше мнение, как из-за чего начался пожар? Мне кажется, что это пожар. Не может сколько мест гореть одновременно. Вот говорят некоторые греки, что это... ситуация была типа ветер был сильный, ветки на провода падали. Короткое замыкание из-за этого. был сильный, но горела кинета. Нет, кинета далеко. Далеко, Но подожгли там. Горела мати, горела гуца, горела пиндели. Такое не может быть, чтобы одновременно в стольких районах горело. Я в это не верю. Это не каждый верю. год бывают пожары, каждый год бывают эти возгорания. Каждый ловит год кого-то ловит, но... Понимаете, просто... Подобрали именно такой ветер, который в Греции очень редко бывает. Я не видела никогда такого ветра. Я 13 лет здесь живу, такого ветра я еще не видела. И именно в этот ветер произошла вот эта вот трагедия. Мне кажется, это пальцев. А как огонь выглядел? Как он выглядел? Как говорят, как скрутился как смерч? Или вы не видели это? Нет, этого я не видела, не было. Ну вот макума, ма, которая рядом стояла, она куда ну, и она ее сносила ветром. Она не могла стоять, ее сносило просто. Был, был, был очень сильный ветер. Я даже не, не знаю, я такого ветра никогда не видела. И огонь, он просто, просто гулял, тут туда, тут туда. Мы вот приехали, было задымление, я говорю, Аня, мы не можем здесь проехать. Он говорит, ну давай в сторонке постоянно. Мы постояли две минуты. Я говорю, давай поедем отсюда. Мы пришли, уже этого дыма не было, как будто его вообще не было. Он перешел в другую сторону, уже горела другая сторона. Буквально данные минуты было Вы видели одно стоит дом абсолютно целый даже листочек не поникшие. рядышком дом который сгорел вообще в дребезги. выборочно выборочно как как это вообще я, я не знаю у меня в голове это не укладывается как, как будто вот его направлял кто-то этот огонь был. Это злой дух прям да у да, Как нет, ветер так... дул короче так оно и что? Ну, это, это ужасно это ужасно вот сколько домов вокруг может сгоревшее все один дом стоит целый как как такое может быть не знаю вообще ну, это было ужасно, конечно. это очень было ужасно. Не знаю, как такого допустили, конечно. Троего. Вот да, знали люди, вот живете в лесу. Никто не говорил о том, что это опасно. снова Знаете, вот я сегодня по телевизору слышала, в 2007 году горела мать, оказывается. А? Горела Вуца, Вуца, не мать, uh -huh. а Вуца. Это верхний район. Uh -huh. И все говорили правительству, говорили, сделайте какие-то дороги к морю. Вдруг будет у нас такое. Но никто ничего не сделал. И получилось, что вот, а что получилось. Сказать? Но предупреждение уже было, как говорится. От... В принципе, знали, ожидали, и все. Да, вот я говорю, в 2008 году горело, и всем говорили правительство, если здесь случится пожар, Люди все погибнут, им будет некуда идти, нету ходов к морю, никто не знает куда идти. И правительство все равно ничего не сделало. Не знает, У людей говорит, много вопросов сейчас осталось в Я думаю, что им будут сейчас очень сильно задавать вопросов их много, но людей уже не вернешь. Людей уже не вернешь. Эти вопросы уже... Людей уже не вернешь. Это была катастрофа, это ужасная катастрофа, это горе. Покажете нам еще немножко окрестности? Как здесь? Что? Отключай, дожирок просто Я оставлю его здесь. Ничего я не сниму, оставим то... Нет, не знаю. Это ваша вторая комната, где дети спят, да? Да, здесь детские. А здесь старшие. Ну, хорошие домики, Симпатично. Это, это вообще это бывший детский лагерь, да? Это не бывший, это и настоящие детские лагерь. Но детей эвакуировали, да, а теперь вот. Детей заселили... эвакуировали, сказали. 600 с чем-то человек работает. А здесь вообще Мама! что у вас пока? Я даже, естественно, еще сильнее не знаю, что здесь. Домики. Там все дальше, у нас детская площадка. Здесь фоккейнбольное поле. Здесь столовая. Кормят хорошо. бесплатно, да? хорошо кормят. Есть душ, купаемся. Как говорится, нужно это помыться. И здесь спать, короче, у нас головой главное это, получается, в окрест. здесь кто-то живет да здесь живет было около 20 в начале человек вчера привезли еще 90 человек <соцентричен> я думаю на этом еще не закончится потому что сгорело я не знаю говорили около 40 домов. очень много очень много детьми получается ходите вот на детскую площадку да? ходим на детскую площадку море да. далеко а? море далеко здесь в море вольно даже его Видно. Видно, но не похвильно, оно сразу здесь. Ну, мы еще на море не хотите. Не, не до него так. сейчас <связь> Да, как-то ей страшно все заходить, если честно. Потому что там умирали люди, и как-то страшно, страшно, боишься. А не страшно, где а вот, это больно деревья, стоянка, тоже. Ну... Страшно. Вот вчера вертолет в вот уче опять загорелся пожар. И я пришла за походы, моя вертолета, и у меня полотилось сердце, что если здесь загорится, то нам некуда идти. Нам просто будет некуда бежать отсюда Потому что все закрыто Мама. Мой муж говорит, что здесь замки, которые Мама. просто без кусачек, без инструментов не откроют ну, не знаю. Шутки, Будем надеяться, что все будет хорошо, хорошо Господь Бог спас один раз, думаю Полищет Елена Ивановна Я сама из Донецка с да Киевского района, убежала от войны. Бежала в другую радость. Да, и вот здесь. А муж с Новороссийского, да? с Новороссийского, да. Познакомились здесь. А 10 лет назад приехали? 13 лет назад приехали, но просто говорю, вот если бы не уехала бы в Рец, попала бы в войну. Уехала в Рец, уехала в Рец и попала в пожар. Ладно, а, давайте чуть-чуть видео поснимаем, картинку.